Так. Сегодня 10 июня И мы идем купаться опа, Потому что дальше опа, тянуть уже нельзя купаться. Дальше тянуть опа. уже невозможно опа. Потому что всегда в это время Мы уже давным-давно купаемся А сейчас мы еще только собираемся Всё. А посмотрите, какая погода Погода а купаться. как-то не очень купальная 18 градусов вода ну, кто сказал, Наверное. да. Но мы ну, сейчас вот это проверим. Интернет сказал. Мы это все сейчас проверим. Итак, 10 июня, и мы идем купаться. Дубль 3. Дубль три. О, смотрите, тут у нас работы ведутся. Да, работы ведутся. Люди открывают свой ресторан. Значит, будет работать отель Вива. Они сейчас понаставят нам здесь лежачков. И все будет нормально. По крайней мере, ресторан свой они решили открыть. Это признак того, что ресторан и отель будет работать. У ресторана такой плакат уже повесили. Сейчас повесят, поставят вот здесь лежаки с зонтиками. Уже зонтики на пляже. Значит, жизнь начинается. Мы располагаемся на берегу. Сейчас будем стелить полотенце и купаться. Мы будем пробовать воду и, возможно, даже... Будем копаться. Вот Витя уже, например, номер один попробовал воду и Ставьте считает, лайки. что вода очень теплая. Ну, я не знаю. Сейчас проверим. Погружение снимаем. прошло успешно? Нет, я еще и не погружала. Погружение дубль 2. Погружение дубы 2. Так. Опа, опа, опа. Опа. Ура! Купальный сезон открыт. Оказывается, вода 18 градусов. Уже давно пора купаться. Ну как? Тут вот берега теплая. Купайся у берега. берега Далеко не заплывай. нормально Нормальная. Ну Но я тебе. Т... Хватит, хватит. Не, не не а, здесь на выход. Маржи. Видишь, очень тепло. Очень тепло, да? Обстояние. Сейчас вытер голова тут. Головато, видишь? Копание, сезон зачем? Да, все, открытие засчитывается. На пятерку. Сейчас. Что, никто не и Витя осмелил и тоже пойдет купаться. А на нас капает дождь, если ты, потому что на небо пришла вот такая туча и в результате испортила нам купание. Но, как говорится, нужен второй дубль. Ну как? Мутновато немножко, да. Вода немножко мутновато. Водоросли. Тут ну, для первого раза очень хорошо. Да. Вон там тоже человек купался. Новый сезон открыт. лайки не забывайте подписываться да. на замечательный канал о Денисово у нас уже подключен бассейн можете посмотреть сегодня о, я пошел купаться <соценно> да, подожди <соценно> не прыгай <соценно> в воду. первый день а, эти розочки еще нет наша территория украшается